Глава Кабмина заявила о необходимости интеграции научных кругов с вузами. Кыргызстан посетят представители 16 IT-компаний Японии. Хамчебек Таши встретился со спортсменами, завоевавшими медали по боксу в венгрии. МВД Кыргызстана и Саудовской Аравии договорились о взаимном сотрудничестве. Национальный банк закупил за два года 46,7 тонны кыргызского золота. В Кыргызстане создана ассоциация дизайнеров и ремесленников. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Ахлбек Джапаров принял участие в годовом Общем собрании Национальной Академии наук Кыргызстана. В ходе мероприятия были представлены итоги деятельности Академии наук за прошедший год. Глава Кабмина подчеркнул, что в республике начата работа по возрождению наукоемких отраслей. В этом контексте он отметил важность подготовки сильных кадров для завтрашней экономической реальности. Кыргызстан посетят представители 16 IT-компаний Японии. Они встретятся с местными коллегами, чтобы обсудить возможность сотрудничества. Об этом сообщили в парке высоких технологий. Их приезд ожидается 24 марта. Они совместно с сотрудниками офиса «Джетра» посетят столичные вузы, примут участие в IT-форуме и церемонии награждения победителей конкурса «Централ Asian Tech Awards, а также проведут несколько встреч с отечественными компаниями. Председатель Госкомитета национальной безопасности, вице-президент Национальной федерации бокса Хамчебек Ташиев президент Федерации бокса Умбиталы Хадрали встретились со спортсменами, принявшими участие в международных соревнованиях по боксу в Венгрии. Как сообщает пресс-служба ведомства, в указанных соревнованиях приняли участие 10 спортсменов из Кыргызстана. Глава ГКНБ поздравил спортсменов с победой и выразил благодарность заслуженным тренерам боксеров. Телекмату Инкееву и Акликату Абаеву. Он подчеркнул, что работа тренеров была велика в достижении этих результатов. МВД Кыргызстана и Саудовской Аравии договорились о взаимном сотрудничестве. Так, сегодня в Центральном аппарате МВД прошла встреча министра внутренних дел с послом Саудовской Аравии в Кыргызстане Ибрахимом Бин Ради Аль Ради. Также стороны обсудили дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество между МВД Кыргызстаном и МВД Саудовской Аравии. По итогам встречи представители двух Государств выразили готовность развить деловых отношений в целях укрепления безопасности и эффективной борьбы с преступностью. В настоящее время в распоряжении Национального банка находится 46,7 тонн золота. Об этом на пресс-конференции в агентстве Кабар сообщила официальный представитель Национального банка Айда Карабаева. По ее данным, это те золотые запасы, которые были произведены внутри страны с 2021 года и по настоящее время торгово-промышленной палате Кыргызстана создана ассоциация дизайнеров и ремесленников. Объединение в крупную ассоциацию, как отметили в ТТП, позволит им активнее продвигать свои интересы на международном рынке. Также он добавил, что новая ассоциация будет способствовать защите профессиональных интересов отечественных мастеров. ассоциации дизайнеров и ремесленников вошли такие крупные объединения, как Тумар, Нактад, Союз народных промыслов, Кыргызский стиль, Алтын-Кол, Нарын-Алай и другие».